Всем привет, мои дорогие зрители, с вами снова я, Роджи сегодня мы будем играть в Roblox в режим Coin Hero Tycoon. Есть режим попался в поэтому я решил сыграть в него. не знаю, что тут вообще такое есть, но я вижу, здесь есть сразу ФНФ. Раз, ФНФ, два, ФНФ, три, ФНФ, четыре, ФНФ, пять, ФНФ. Вот FNF. ФНФ, если как-то там где... М -м, не могу понять так я могу купить э, чекин бэкпак что типа кристаллики это местная валюта здесь что а интересная игра хочу так вам сказать то что достаточно интересная игра если вот прямо сейчас, секунду назад, был дроп, то простите меня, потому что -то... у меня новый микрофон, и я забыл его, как обычно, опустить. М -м не, ну здесь просто собираешь монетки <coughs> и покупаешь новых питомцев. 400 робоксов, ничего себе. Кстати, ребята, у меня есть своя игра в Роблоксе. Если хотите, то можете зайти в описание и там, короче, заценить игру. Если понравится, то можете оставить чаевые. Там есть, там есть донат чаевые. Он так и прямо называется. Чаевые, то есть тип. Ну, в общем, здесь можно целых две тысячи монет копить. А сколько этот... А. А. А. А. Понятно. А. А. Понятно, в общем, на чем мои заводчики зарабатывают. Вы просто видите их цены. Это у нас Ну нафиг. Здесь почти все на боксов На аэробуксов. Вот куда ни глянь, везде, вот, опять робоксы. здесь робоксы. Так, то есть, 5 на ну, один шине. то в получается, один демонический. А, ну, типа, я такое уже видел в, в облогом симуляторе. Да, если кто не знает, я играл. Если хотите, то я могу записать об этом видео. Ну, сразу говорю, там много как... Окачу. Поэтому не обижайтесь, если вы сами попросите. Поэтому я сами сниму. Ну сами понимаете. Хм, ну пока что я тут собираю. Простите, то что мне долго не было. Потому что были технические неполадки и так далее. Потому что надо было оперативку докупать видео хоть тогда. Ну сами понимаете, чтобы комфортно видео для вас снимать. Поэтому целый месяц не было видео. Да-да-да, целый месяц. Я сам удивился, когда зашел на свой канал, и видео не было целый месяц. Целый, Карл, месяц. О, кто-то мне предлагает за просто друзья кинуть. Но я не пойму, потому что у меня и так уже максимум друзей. <существует> ну, потому что я... <существует> я <существует> <существует> я и болел чуть-чуть. А, не потому, что я, типа, не хочу никого добавлять в друзья, а потому, что, <сёк> просто... <сёк> Блин, забыл даже мысль, понимаете, вот, когда долгое видео не записывал, у тебя сразу, вот, забываешь все время на ходу, забываешь. Не, не потому, что я злой человек, а потому, что у меня полные друзья. А, собственно, чистить, и чистил я их на около недели, там, две назад. И они опять заполнились. Если хотите, то можете написать в комментариях свой ник. И кинуть мне запросы в драйв. Потому что это вот мой ник. Я сейчас вам покажу. Вот мой ник. Если у меня будет достаточно друзей, то я могу вас принять. В общем. Поэтому не стесняйтесь. Можете писать свой ник. И я могу вас сам добавить. Ну, так учтите, если вы не кинете запрос, а я вам кину, и вы будете принять, и потом говорите, «Эй, что ты не принял мой запрос?», то вы сами будете виноваты. Ну, сами понимаете, в общем. Не надо даже это вам все объяснять. Ну, в общем, вот так вот. А я пока что буду покупать себе яйцо. И кошка. Камовская. 20 процентов неплохо так что нам выплатает рыба камовская Ладно, допустим а это же а понятно ну давай фишу в пять штук и потом я шине их передел док Камовская когда же мне уже повезет. Опять кошка. Опять кошка. Ммм, годнота. О, Грэббит он наконец-то. Хоть какой-то питон он Опять собака. Сколько там у меня уже этих питомцев? У каждого по этой штуке кажется, нет. Вот котов мне еще две штуки. Можете дать? Да не собак же, а котов я попросил. Вот, спасибо за кота. Можете еще одного кота дать? Ну, давайте одного кота. Вы что, пытаете собаку и кота? Дайте мне кота! Кота дайте! Ладно, тоже неплохо, не жалуюсь. Наконец-то кота. Так, я могу их скрестить. Да, эволюция. Один шинник. Неплохо. Ой, мне попугай запел. Ой, <canyon�> ладно, зачем мне это сказал, я сам не знаю. А шо? 90 робукс. Ч ⁇ Вот, давай. Ну ладно, допустим. Да секунду. Откуда у меня 400 робукс в секунду? Нет, у меня не 400 робукс. Я сейчас зашел и проверил. Может, это какой-то глюк, я не знаю. Ладно, допустим. Ну дайте мне одну собаку еще. Выликай роликов. О, свинья. Неплохо. Если... <с> ну, опять кот. <с> Насколько я понимаю, это видео будет о том, как я открываю бесконечные яйца. Как? Два раза подают свинья, 8%. Это как вообще? Еще одна свинья. Ребят, если сейчас еще одна будет свинья, то я не знаю. То я буду еще одно видео снимать. Если мне.. Если у меня еще одна свинья выпадет. То я буду еще одно сегодня видео снимать, если мне свинья будет, будет выпадать. Сейчас. и Опять фиш. И последнее яйцо. И. фишку. Ладно. Она и бля гайд, и шо еще такое. Я не могу понять. Шенни <связывая> ты Три свиньи. Три зайца. Два кота. Четыре собаки. А, я перфекционист. Дайте мне этих, блин, питомцев. Ладно. Говорят, какие-то вот скиллы есть. Давай вот этот космос. Хм, неплохо. Куплю-ка я себе такой... Считательный космос. Е И что я могу делать? Я будто себя посветил. Нет, а что я на этот скилл делать, секунда? Ну да, мне никто не пишет очень. секунду а здесь есть музыкой типа, напишите что не хватает один на и только на один час вот здесь на 12 часов чтобы не спамили а это что за телепорт Эх, интересно интересно фигурно а упс у тебя нет никаких зон Unicorx Zone X20 бонус плюс Unicorx То есть вы предлагаете мне, вот просто вот так вот ходить, да? Ну ладно, ребята, я вернусь, когда у меня будет пятый уровень Так, в общем, ребята, мне только что выпала свинья И значит, я должен еще одно видео снять за сегодня Смотрите можете помогать вот назад я вам разрешаю у меня было три свиньи сейчас 4 теперь короче ребята я должен снять второе видео ну ладно это я просто экстренное включение сделал я продолжу фармить дальше ну, в общем ребята у меня уже пятый уровень накопился И еще пять уровней и я ой господи попугай Ребята, если на заднем плане будет слышно попугая, то не вините меня, пожалуйста. Потому что у меня попугай, говорю, он капец какой. Я сейчас попытаюсь так, чтобы он вам не мешал. Просто буду говорить, да и все. Так, ну в общем. У меня уже этим делом 57 кристаллов. То есть тысячу. И мне выпала еще одна свинья, из нее я сделал шини пик То есть, я не знаю, как это переводится, я уже то есть забыл. Дайте мне одну рыбу, умоляю. <свеч> Дайте рыбу, говорю. Опять свинья. Рыбу вообще не хотят давать. Наконец-то. Пустья несколько яиц, мне наконец-таки услышали мои просьбы и дали мне рыбу. И теперь смотрите. рыба Эволюшн. Смотрите, какая... Какая... Макс эволюсина. То есть э, у меня демоник. Демоник фиш. Секунду, демоник фиш. Это посильнее моего кота будет по этому демонику фишу одела. Смотрите какой он крутой вот кста Мне нравится демоническая рыба Надо уже новый бэкпак покупать Такого мне мало, такого тоже Вот такой, а, ладно так с таким пока что похожу вот реально кто-то дум, думает будет тратить на это деньги я не буду тратить эти робокса свои кровно заработанные так сказать ну как моя конечно игра еще не популярна в робоксе но она есть как бы Ту -ту -ту. О, уже шестой, кстати, уровень. Ну, кстати, насчет Иглобокса, я, я не в первый раз в Иглобокс. Га, это моя почти любимая игра. То есть, я могу Фэнд Файд Нет Фанкин снять, если хотите. Ну, то есть, я в него играл, поэтому ну, я могу поснять кино. Ну, я, я думаю, я сам хотел его снять, но сейчас сейчас его уже все прошли, я думаю, как-то уже будет не в тему. Я бы так сказал. Но если хотите, то я могу снять. Я не против вообще. Ну, в общем, давайте я вернусь, когда у меня уже будет десятый. Потому что это очень уныло, я бы так сказал. Ребята, с включение, когда я открывал яйца, мне попался лярный пед. Я не знаю.. Я не знаю, каким образом, там на него один процент шанса, я знаю то, что я, попули... типа, то, что я очень везучий, это я знаю, нужно чтобы настолько, чтобы один пацан был, ну ладно, в общем, продолжаю фармить. Так, ну в общем, ребята, открыл я эту вашу десятую зону, одним способом, смотрите, раз, два, три. Теперь идем покупаем новый бэк-пак. Вот с помощью вот этой э, штуки я покачался вот так сильно. Прикиньте. Вот это вот самая крутая читерская фигня. В общем, насчет ты, раз, два. Вы понимаете, какая-то мощная способность. А, золотой погнали пробежечка. Вот это я понимаю пробежечка. Новый ранг. А, скиллы потеряю, это плохо. М -м -м. Ну ладно, за вас, ребята. Покупаю. Я только из-за вас купила, ребят. Чё? Секунду. Чё за... А, я же нового уровня. Точняк. То есть мне уже доступна будет зона. А я нифига не покачивал. Блин, представляете, какая имба сейчас будет? То есть, когда я буду подключать скорость, то какая имба будет? Не, ну, это выгодное предложение вот здесь вот. Я, у меня уже 12 ранг, хотя я ничего не покупал. Вот, то есть... угу. Так, вот это вот, понимать, вот эта вот скорость, это просто имбаримбовая. 50 лямов, окей. Я пойду куплю себе новый бэкпак. А, только один, окей. 65 лямов, Карл. 65. Раз, два, три. Просто посмотрите на мои деньги. Это имба имбовая. У меня три лямов. с одного кайл захода. Это просто, не знаю. О, кстати ладно я потом найду по и... Сейчас посмотрите на то как у меня деньги идут вот так вот я сейчас сделаю несколько заходов на 1 миллион и тогда будет жа и Жаишка, жа и -х. просто по 800 получаю такую побежечку. Ну, в принципе, можно уже покупать спидскилс. Один биллион, окей. Докушу много. Раз, два, три. Ничего себе. Мне нужен новый быкпак уже. Мне даже хватает времени этой билки для того, чтобы добежать до магазина. Покупаю бэкпак. Теперь один биллион места. И теперь идем просто... И сейчас будет жариша. Раз, два, три. Поехали. Просто посмотрите, сколько у меня денег капает. эхммм <свес> чувствую, я уже больше биллиона набрал Я бы знал, я примерно минут 30 потратил на этих питомцев И кстати, у меня аж не чикен То есть я выбил 5... Опять э, куятин выбил и получилось так-то, что у меня теперь вот такой питомец. И у меня есть демоническая свинья, а также демонический кролик. То есть они вот самые крутые из моей коллекции. Ну, конечно, самое крутое. Это шиня караолик, конечно. И здесь уже новая зона пошла. На которую я накопил. Окей, если предлагаю продать, то я подам. 7 миллионов. Ладно, все, думаю, мне такого вот такой силы хватит. Там скилс. Ну привет, чувак. Что ты мне предлагаешь? Ну ладно, давай купим у тебя шизик. Раймбл там Ну ладно, ладушный шизик, попробуем. Твою штуку. Ну то есть достаточно неплохо, что могу сказать. Так-то быстро можно заполнить свой бэкпак. А если, а, не, ну я придумал, в общем, как это сделать. Бузон. Сейчас самое время для пробежки Газ. Сейчас надо короче эти использовать. Так, Эйнбол Танглер. И теперь 15 миллионная сила. Чё? Уже бакпак моего не хватает. Ладно, пойду новый куплю. Ну, в общем, теперь здесь на изи просто покачиваться. Даду новые яйца отк... открылась, скорее всего. А, ну, сейчас надо пить солнцев, вот у меня есть демоник Фиш, макс инволюшин. Опять демоническое, опять демоническое. Просто чистим сейчас, просто их чистим. Чтобы можно было потом открыть новое яичко. Здесь сколько новое яйцо стоит? И и, и какие там... Их 104 тысячи, получается, одного Буэк, не буэк А, ну здесь 100 лобуксов, а здесь 1 биллион Неплохо Ну давай, удиви меня, буэк Белый Ну то есть самый нередкий эпика. Или мистического. Пингвин, эпик. Я <смех> ж пошутил. Так, сколько... Чё простите? Что простите? Сколько? Этот... Этот как один шини чикин. Понимаете? Я боюсь, что будет, если я сейчас этот скилл, а потом побегусь. Ой, а чё? Я чё, я не мог побежаться я не понял. Этот педан какой-то уже пошел, кстати. Блин, мне мешают, вот когда часики чей -ти вот так тик-тик-тик-тик-тик. Кстати, блин, кажется, а нет, это и так на минимум, поэтому вам будет нормально. Я думаю то, что вам типа будет громко, но нет. Это просто, не знаю, это просто имбар. Фу, 30 уровень, укей, драгонзон. Ну, а самое время сделать пробежечку. Вот эти вот две опилки сочетаются неплохо. В общем, следующий у нас или как это еще назвать, будет стоить 50 лямов. 66 биллионов. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал а с вами был я Эджи пудиfi и всем покедова.